Всем привет! Начну приготовление с пряничков. У меня здесь тесто уже готовое, медовое. Ссылочку на его рецепт приготовления оставлю под видео в описании. Буду использовать разные вырубки. У меня есть вот такой снеговичок, сани, тунжер. Потом посмотрю, что больше подходит. Тесто охлажденное с холодильника. Беру половину. Немного припыляю стол мукой. И раскатываю. Мне нужен диаметр круга 21 см. И вырезаю с помощью крышки. Серединку вырезаю диаметром 8 сантиметров. Оставшее тесто разминаю и раскатываю заново. Вырезаю нужные детальки. Отправляю выпекаться в духовку примерно 10-12 минут. Пока прянички теплые, сверху необходимо их придавить чем-то плоским. В данном случае у меня доска. Тогда они будут ровнее, не будет такой вот выпуклости сильной. Прянички готовы. Я их уложила примерно как они на венке будут у меня лежать. Теперь для декора я буду использовать шоколадную белую глазурь, кандурин плотное золото, диоксид титана, белый краситель. И мне понадобится белковая глазурь. Немного задекорирую венок. С помощью белковой глазури сделаю бороду Деду Морозу. Вот такой простой веночек получился с минимум глазури. Довольно просто готовится. Кому идея видео понравилась, была полезная, ставьте лайки, пишите комментарии. С наступающим вас Новым годом! Будьте здоровы! Всем пока-пока!